Так, стоит у нас задача демонтировать этот потолок, потому что будет убираться перегородка, и нужно демонтировать. Нет задачи, конечно, сохранить его, но для себя просто просмотрим, как можно вообще демонтировать такие потолки. Никогда не пробовали, поэтому сейчас первый раз будем делать. Ну и заодно покажем вам. Сейчас у нас будем пробовать монтировка и шпатель, десяточка. Будем подкладывать под профиль, между профилем и потолком будем разгибать этот профиль, чтобы гарпун освободить. Откладываем, чтобы просто не порвать потолок. Смотри. Да, чтобы не передавить, а то будет как на велосипеде, камеру прокалывается. Так, гарпунчик чуть-чуть освободили, чуть -чуть да? Да, тут, тут уже чуть-чуть видно. То есть, в принципе, можно целиком достать, но Чуть-чуть надо будет потом подровнять, если заново монтировать, подровнять профиль. Так, все, гарпун свободен. Все вот видно, как гарпун чуть-чуть освободился. Вот здесь он цепляется за профиль, здесь уже освобожден. Сейчас его чуть-чуть подковырнем, чтобы достать. Так, подковыриваем от стены чтобы не перепутать и не разрезать их. Да. чтобы не отрезать гарпуль от потолка от стены покупаем просто обычным ножом старым тупым давай еще Все подбиваем руками и тянем вниз. Не бойтесь, порваться не должен. Если порвется, значит надо выкинуть. Надо выкинуть. не очень качественный потолок. А так, в принципе, вот легко достается. Конечно, не сильно дергать. Заодно посмотрим, как смонтирован потолок. Таким вот способом все проходимся стенки. Надо фотку сделать полпотолка. Можно включить задом наперед посмотреть, как можно монтировать. Давай, тут уже можно из земли попробовать тянуть. Вот, я вот с земли тяну Лучше конечно сверху Лопаткой его для макшивания Даже не надо